Я увидел твой взгляд острый на мне, ты рукой помахал, я помахал в ответ. Ты пошел ко мне на это было так глупо, ведь за спиной моей стояла твоя подруга.